Привет всем. Вступление будет сложное, длинное, потому что тема непростая. Поехали. Женщины больше живут сердцем, мужчины больше живут головой. И поэтому мужчине надо сказать, а почему? Женщина говорит, друг, ты причалась? Нет. А что это такое? Ох ты, да, да, давай иди, и ставится причиститься. Ты даже не спрашивают, а что это? Зачем это? А мужчина скажет, а зачем это? Мужчины привыкли осмысливать больше, чем женщины. Но главное, что мы привыкли ну, рассуждать. Женщины больше привыкли чувствовать. И в этом вся причина. Мы все знаем, и это уже стало таким, ну, как-то уже такой поговоркой, что у женщин там существа эмоциональны. То есть у женщины душевная сфера более развита, чем у мужчин. Поэтому женщина может прийти к Богу без вмешательства рационального разума, то есть сердца. Мужчина в этом суть наоборот. Для него обязательно нужно проверять это он как не имеет информации, поэтому ему нужно обязательно убедиться, зачем ему ходить в храм. Женщин испокон веков всегда было больше, их путь через сердце более прямой. Эмоциональность и эстетичность нашей церковной службы часто очень хорошо отвечают женской, женской душе. А умной пищи, которая нужна мужику, этого мы людям не даем. Но, конечно, нужно, чтобы в наших храмах были здоровые, молодые, сильные мужчины, которые бы были примерами. You know, really no that's just, that's laughing, ну что ж, до начала. Они а глупо ли в рамках мужского движения, в рамках красной таблетки, в рамках Мактау говорить о религии, о божественном? Ну, только мое частное мнение. Я считаю совсем даже не глупо. Глупо попадать в эти вещи из-под палки или не понимая, зачем тебе это нужно. Но в этом смысле позорно попасть в любую ситуацию. Что в армию, что в церковь, что в школу, что на работу, что в семью. Человек, который понимает, зачем он это делает, понимает, зачем ему это нужно, может идти куда угодно. В этом и выражается свобода воли. И если брать даже стандалевское «красное и черное», Армия печальна и позорно, когда человек попадает на нее подневольно. И может быть великим, геройским и правильным, если человек делал это осознанно. Это что касается красного. То же самое, что касается черного. То есть священнослужения в любом его виде. И в этом смысле мое мнение. К сожалению, мужчин обворовали. У них украли. Это божественное. Украли давно. Усилие это было коллективное. Над этим поработало и государство, и церковь и женщины как общность и наверное не обошлось без вмешательства темных сил тоже потому что темные силы в этом крайне заинтересованы в самом по себе слове религия нет ничего страшного или позорного религия происходит от того же корня от которого происходит словосочетание релиционные базы данных если вы понимаете что означает релиционные то вы должны понимать что означает религия Это для технарей как технарь я не верю в случайности я не верю, что просто из-за того, что как-то случайно так сложились вещи, у нас в храмах вот такое соотношение мужчин и женщин. Нет. Это результат направленной политики. Политики, которая длится много лет. Некоторые священники говорят, что испокон веков даже так было. То есть это, возможно, было всегда. И отсюда сама постановка проблемы, как вернуть мужчин в церковь, возможно, даже и неправильная. Потому что вернуть можно то, что там когда-то было. Я, например, своими глазами не видел ситуации, чтобы мужчин в церкви было большинство. Так что речь идет не про вернуть. Речь идет про то, чтобы сделать это впервые, возможно. Но судя по тому немногому, что говорится на эту тему, со стороны священников, со стороны общественных деятелей, я не вижу ближайшей перспективы к переменам. Наоборот, создается впечатление, что это направленная политика. И даже те, кто иногда говорит что-то, что неплохо было бы что-то поменять, только говорят об этом, но реально менять ничего не собираются. Но оглашение намерений – это оглашение намерений, это ничего не влечет само по себе. Следующим шагом сразу интересно, а что человек, который намерение огласил, предлагает сделать? Хотя бы предлагает даже, пусть не делает. Вся нарезка, которая дальше пойдет, сделана из Андрея Юрьевича Ткачева, потому что он, в общем-то, чуть ли не единственный, кто вообще эту тему поднимает. Хотя как он ее поднимает, мне, к сожалению, не особо нравится мягко говоря. Но хотя бы проблему поднял, уже хорошо. Мне лень вставлять счетчик, я не хочу этого делать, это муторно. Но мысленно попробуйте посчитать сколько раз упоминается слово мужик и сколько раз упоминается слово мужчина. Просто держите это где-то в уголке ума. Или, например, сверхзадача такая. У нас подавляющее большинство прихожан в храмах состоит из женщин. Почему? У меня вопрос вообще. Это оскорбительно для мужчин отдать полностью молитву в руки женщин. У мужчин ум расположен, Богом создан, на поиск истины и на скрупулезное размышление над серьезными вещами. Таков ум мужской, он просто по природе таков. Женщина расположена сердцем к сбереганию, к защите, к переживанию, как там. у нее совершенно другие функции, в социуме она гениально по-другому. А мужчина, он не может жить как бы, ну просто как лопух растет под забором, он должен задумываться, тревожиться, размышлять, читать, спрашивать, потом поступательно мыслить и додумываться до того, что что есть истина. Мне стыдно, что мужиков в храмах нету. Это что? Это мы, что ли, виноваты священники, что мы не даем вам такую духовную пищу, очевидно, которая бы соответствовала вашему мужскому зрелому уму? Вот сверхзадача – вернуть мужиков в церковь. Причем вернуть не тех, которые не, не только тех, но, потому что мы хотим вернуть в церковь тех, которые погибают от пьянства или от наркомании. Но их нужно лечить и возвращать. А есть вполне здоровые, которых лечить не нужно, их нужно просто возвращать. Это военные, это академики разные, это профессора, это ученые, это люди, одаренные, богатые знанием, опытом жизни. Что такое? Что такое? Раз... Где разомкнулось? Плюс с минусом, что они не приходят. Это какая-то стратегическая ошибка целого народа. Ну что ж, начну с базовой вещи. Во-первых, я хочу оспорить саму постановку проблемы. Называть сверхзадачей вернуть мужчин в храм – мне кажется сомнительным. Вообще в самой этой постановке проблема есть какая-то женская сущность, если не сказать бабская. Это примерно то же самое, как призывать мужа покреститься только потому, что женщине хочется повенчаться. В смысле провести обряд, сделать фотографии и так далее. Без понимания сути происходящего. Вот такая женщина может проявлять интерес активный в том, чтобы мужчина покрестился или там начал ходить в храм хотя бы чуть-чуть. Ровно столько, чтобы хватило для того, чтобы его допустили до венчания. Все остальное ей неинтересно. Здесь телега стоит впереди лошади. Вообще-то это мужчине нужно дать храм. Даже не вернуть, потому что я уже говорил, я не знаю, когда он был у него. Ему нужно его дать. Если рассуждать юнгиански, то стремление к божественному, к религии, явно относится к тому, что Юнг называл внутренним золотом. Ссылаюсь на книжку Роберта Джонсона внизу снова. Причем тут же должен напомнить, что путь к внутреннему золоту лежит через внутреннюю тень. То есть не познав внутренней тени, не договорившись с ней, путь к внутреннему золоту закрыт. А это для меня, по крайней мере, это стремление, относится к категории внутреннего золота. Это одно из самых ценных, что вообще есть в человеке. И важных, и полезных. Просто чтобы дойти до этой пользы, нужно пройти предыдущие уровни, грубо говоря. Нужно ощутить эту нужду. Чтобы эту нужду ощутить, нужно взломать коробки предыдущие. Тема, которую я раскрывал в ролике про слезный ключ. Так что не вернуть мужчин в храм. Это не детали, которые потерялись по дороге. Церковь, вообще говоря, это не цель. Это средство. А средство чего? Как раз средство для выполнения сверхзадачи. И мне странно, что я это говорю, пусть и заочно, священнику, который должен был бы это сказать за меня гораздо лучше. Не может считаться сверхзадачей возвращение мужчин в храм. Сверхзадача у христиан другая. Да и в любой религии, наверное, другая сверхзадача. Потому она и называется сверхзадача. Ну что ж, давайте послушаем, что говорит человек на тему, почему мужчин в храмах мало, и что, на его взгляд, нужно сделать, чтобы они там появились. Причина в том, что мужиков на службах мало в следующем. В течение долгих столетий наша церковь воспитала в себе некий сентиментальный подход к богослужению, не делала упор на том, чтобы в церкви была пища для ума. Когда так получилось, что все вот это пение, цветочки, там эти все там, кождение, убранство, там, значит, все-все-все, там от маленького до большого, это располагает больше к себе женскую душу. А мужикам нужна пища для ума. Ему важно, чтобы Батя в проповедь сказал, что это очень важно. А у нас же все залежут, вылежут все, пылинки все поздувают, как бы. он скажет, братья и сестры, спаси вас, Господи, с праздником. Мужик пую ушел, понимаете? Вот это бабство какое-то такое, какое бабство церковного обихода. Оно не дает, но мужиков не пускает в церковь. Придешь, бабки какие-то одни, шикают на тебя, цикают, шикают. Баба в церкви король, как бы она тут самое главное, она все знает. А мужик вообще в церкви чмо? Он ничего не знает. Он боится стать не там, боится так что побольше ума, поменьше соплей. И будет больше мужиков в храме. Итак, мысль, которую Андрей Юрьевич доносит в основном, что в храме, в храме в широком смысле, есть смещение в сторону сентиментальности. И как он сказал, не я сказал, он сказал, бабского восприятия, бабство в церкви. Что мужчинам не хватает пищи для ума. Ну что ж, в этом, наверное, есть серьезное разумное зерно. И что, собственно, предлагается в качестве рецепта? Да, в церкви очень сложная обрядность, такая театральность. Просто на само изучение даже этой обрядовой стороны нужно время, много времени. А смысловая нагрузка ее, ну, в лучшем случае, непонятно, а в худшем вызывает сомнения. Причем у женщин, как у отличниц в прошлом, хороших девочек, это вопросов не вызывает особенно. Ну, или, по крайней мере, не такие вопросы вызывает. Вот, поэтому наша стратегическая задача – это привести мужиков в храм. Я лично считаю, что здесь есть много причин, почему православие женское лицо. У нас не хватает умной пищи, предназначенной для мужского ума. Все богословие православной церкви предназначено для мужского ума. Женщина в церкви ищет утешения, умиления успокоения, того чувства того, что Бог слышит, Бог рядом, Бог есть, то есть последнее прибежище. А вот мужик имеет такой ум, который требует рафинированной, правильной, хорошо подобранной, умной пищи. И вот священник, в принципе, обязан говорить такие вещи, которые бы собрали к нему мужчин. А мужчинам интересно, почему, как, зачем, что было раньше, а что было до того, как было раньше, а как получилось так, что получилось вот это. Бачка, мы тебе фундамент вырыем, огород вскопаем, собор покрасим, крышу перекроем. А вот это вот стоять, вот это вот на службе, вот это вот служить, это все, господи, помилуй, это мы не. Потом нужно будет, позовешь. Андрей Юрьевич, я понимаю, что средний человек может этого не знать, но священники, люди существенно более образованные, чем средняя масса. Они знают не только какой-нибудь там старославянский язык, да, они знают и латынь, и греческий, и еще могут много чего знать. Вы что, не знаете значение слова «мужик»? Вы получаете то, чего желаете. Вы просите, чтобы к вам приходили мужики, к вам приходят мужики. Как говорят американцы, «be careful what you wish for». Бойтесь ваших желаний, они могут сбыться. Есть вполне конкретные категории граждан, которые считают, что «мужик» — слово это нормально? Или даже комплимент? Например, слово «мужик» нравится бабам. Не путать с женщинами. Бабам нравится слово «мужик». Слово «мужик» нравится тем, кто ходит на футбол. И пьет пиво, и лежит на диване. Это тоже «мужик». Если знать значение слова «мужик», то понятно почему. Потому что это и есть точное описание. Солдаты-призывники. Это «мужики» в буквальном смысле этого слова. Им это может понравиться. Некоторые даже сочтут это за комплимент. Бандиты. С бандитами, по-моему, у церкви всегда отношения были, в общем-то, неплохие, сколько я, по крайней мере, помню себя. С этой категорией мужиков у вас все хорошо. Есть, так сказать, взаимные интересы, и взаимопонимание. Прочим категориям, а их много, слово «мужик», вообще-то говоря, режет слух. И они себя к ним не относят. И вообще говоря, считают это за оскорбление. То есть, возможно, срабатывает реакция, что вот придешь туда, будешь мужиком. То есть крепостничество, барщина, подневольный труд, контроль мышления, контроль поведения. Ноль свободы поведения, ноль свободы выбора. Вот что такое мужик. Вы хотели, чтобы они к вам пришли в храм, они к вам пришли. Они не придут за пищей для ума. Это не та категория граждан. Они пришли, сделали то, что должен делать мужик, то есть отработали свою барщину и ушли. Потому что думать это другое направление. И над чем же конкретно вы предлагаете им подумать? Допустим, вот те же аборты, вот мы сейчас с отцами говорим там про, про аборты, там, это, это, это антиабортное движение в стране и, и в церкви идет. Когда мы говорим, мы как-то упускаем вообще такой момент, что вообще женщина сама по себе забеременеть не может. Мы как-то всю женщину строгаем и строгаем за аборты. Как бы, она убийца, она убийца. Ну убийца, да, убийца. Но она как-то не сама себе зачала ребенка, кто-то с ней спал, извиняюсь. Где? То есть они рисуют равную ответственность за убийство детей, мужики. Андрей Юрьевич, это и есть та самое глубокое мышление, которое вы собираетесь привлечь мужчин в храм? Как говорится, you lost me at hello. Мужик, конечно, может быть такое и съест, и схавает. Вполне может быть. Мужчина, который умеет думать и чуть-чуть знает ситуацию вообще. Ну, ему такое продать будет трудно. И вообще говоря, слыша такое от священника, который сам живет в России, на ум сама собой приходит фраза «Мы не знаем общество, в котором живем». Вот честное слово. Вы к нам с Марса приехали или с Луны. Вы вообще смотрели на мир чуть-чуть с другой точки зрения, кроме бабской, противовес женской? Рассказываю, если для вас это тайна. Делюсь. Я 12 лет прожил в браке. Совершенно официальном. Спросите меня, сколько от меня сделали абортов. И я вам отвечу, откуда, блин, я это должен знать. Меня что? Кто-то официально ставит в известность об этом. У меня спрашивают согласие. Давал ли я кому-то денег на аборт? Нет. Этого я не делал точно. За это я могу ручаться. Но об этом тоже нет справки. А мне кажется странным вешать ответственность? Смотрите видео про ответственность. Не кажется странным вешать ответственность на того, кто даже и знать не имеет права о том, что от него или при каком-то его там косвенном участии делается аборт? У умных мужчин, знаете, у них есть одна беда. Это как бы и плюс, и минус с точки зрения церкви. Во-первых, мы умеем делать логические выводы, то есть можем проследить цепочку. Во-вторых, мы помним, что человек сказал 10 минут назад. И это сильно осложняет общение, потому что... Всякая фигня отсеивается и не застревает. Вот, вот этого у нас не хватает, потому что наша религиозная культура, она удовлетворяет женскому чувству. В этом священники виноваты тоже. То есть, мужики, они, наши мужики, они не дураки. Вот волей-неволей приходит на ум цитата профессора Преображенского про борьбу с разрухой. Где она должна начинаться? Пардон. То есть, мужиков нужно найти. Их нужно в церковь вернуть. Их нужно обязательно вернуть. Причем женщины тоже здесь должны иметь некий, некий такт. Допустим, женщина же... Между женщиной и мужчиной после грехопадения война. Вы знаете об этом или не знаете? Вот, Андрей Юрьевич, что точно не нужно рассказывать никому из области красной таблетки, мужского движения, МакТау и так далее. Это про войну. А вы вот знаете, что в вашей стране существует мужское движение? И чем оно занимается? И почему оно возникло? Мужик боится идти в церковь. Потому что он думает иногда, что его хождение в церковь подведет его, подгнет его же бабы, которые туда ходят чаще. Он скажет, слушай, ну же это что, я в церковь пошел, чтобы это чтобы мне на шею село что ли? Мне почему-то кажется, Андрей Юрьевич, что мужик в этом случае совершенно прав в своих подозрениях. Я боюсь, что самое страшное, это не... Порог, связанный со своением обрядовой стороны. Это большинство сможет пересилить, освоить рано или поздно. Нет. Главное не это. Диктат ведь не ограничится обрядовой стороной дела. Правда? Освободи его от себя, чтобы он шел к Богу, а не под твою, не под твою ермо. Потому что многие женщины диктаторы. У них диктаторские характеры, и это проявляется чаще всего именно в религиозной жизни. Да что вы говорите, Андрей Юрьевич, а не проявляется ли это в каких-нибудь других областях? Например, в семейной жизни и вообще в области отношений, а в области воспитания детей? И пошла его полоскать. Ну что, он будет в церковь ходить, что ли? Он будет воспринимать церковь как, как инструмент угнетения, значит, благословленный батюшкой, значит, для того, чтобы, для того, чтобы жена им командовала. Я рад, что это говорите вы, а не я. Потому что точнее трудно описать ситуацию. И вообще говоря, получается, вы все хорошо понимаете. И вы знаете все причины. Вы только не отвечаете на простой вопрос. А в этой войне между мужчиной и женщиной, вы лично, и священники в целом, и церковь, она на чьей стороне стоит? И должна ли она вообще стоять на чьей-либо стороне? У меня же беда, у меня память есть. Я, например, помню, что вы только что сказали об абортах. И я этого не забуду. Увы, но остается только заключить, что то, что сейчас происходит, и та политика, которая проводится в отношении мужчин и женщин, не случайное совпадение. Это направленная деятельность, системная деятельность. Те, кто ее проводит, понимают, к чему она приводит. И та ситуация, которая сейчас в храмах есть, на самом деле является желательной для церкви. По крайней мере, для церкви в целом. Даже если отдельные священники могут иметь свое частное мнение, не несогласное. Я даже могу догадаться, почему церкви выгодно именно такое положение вещей, как сейчас. И на самом деле никто не хочет, чтобы мужчин в церкви стало много, и тем более, чтобы их там стало большинство. Но не буду в эту тему углубляться. Я все-таки рассматриваю сейчас вопрос больше с личной стороны. Как так получилось, что у мужчины украли этот путь? Что он для него закрыт? Он для него завален? Возведены барьеры? Священники не только не являются помощниками в том, чтобы прийти в храм, они являются препятствиями, которые нужно преодолевать. Я, например, довольно циничный человек, и я могу просто игнорировать или мысленно посылать подальше то, с чем не согласен. И поэтому, несмотря ни на что, я иногда все-таки могу прийти в храм. Но слушать проповеди подобные вот этим об абортах? Mm -mm, увольте. Я могу вам в ответ проповедь прочитать, то, о чем вы не знаете. По всей видимости. Мы сегодня обозначим перед нами древнюю проблему, которую не нам решать на самом деле. То есть в нашем поколении она не решится. Где мужчина? Ну, я для себя этот вопрос решил однажды. Я пошел с пацанами с вами с пацанами на футбол однажды. Я говорю, о, вот они где. То что за безобразие? У нас православие вообще какая религия, мужская или женская? Если религия не будет мужской, ее не будет. Мужчины ведь такие нехорошие люди, они, кроме того, что слушают декларации, еще смотрят, а что человек делает. Одна из главных вещей, которому вообще обучают мужчин в мужском движении, это смотреть на действия, что мужчин, что женщин, и только по действиям оценивать. Поэтому, какие у вас красивые декларации, это любопытно, но в принципе мало кого задевает. Люди смотрят на результат. И если в результате получается, что священник и религия в целом, становится просто еще одной скалкой, которая у бабы в руках. Только на этой скалке теперь выгравирован крест православный. Ну, вы не удивляетесь отношению, которое возникает в ответ. Скорее удивляйтесь, что вас просто не бьют. Это само по себе уже, в общем-то, удивительно. Толерантность мужская в этом вопросе заслуживает уважения и удивления. Просто получается, что вы оградили неким чистоколом территорию, пометили ее женской территорией, у нас и так полно огороженных женских территорий. У нас детский сад женский, у нас школа женская. Ну вот водокучи, еще и церковь огородили чистоколом. Ну не чистоколом, такими флажками с буквой «Ж». И большинство мужчин просто не захочет приближаться. Так что все закономерно. Почему этого нету? Где мужики? Мы что, им чего-то не додаем? Видимо, мы не говорим им что-то очень важное, потому что они бы хотели услышать что-то и прийти, а мы им не говорим. Вот надо что-то дать такое умное и серьезное мужику для того, чтобы он остался в храме, потому что мужики – это умные люди, они не эмоциональные. Эмоции у них вторые, а ум – первый. Кстати, я думаю, вы закономерно завидуете имамам. Я не понимаю арабского, но я почти уверен, что имам не позволяет себе такого отношения и таких выражений по отношению к своим прихожанам. Каких позволяете себе вы? Мне сдается, если бы имам что-то подобное сказал, скорее всего, его бы уже не было в живых просто. Или, по крайней мере, он бы не был имамом и не читал бы проповеди. Те немногие проповеди, которые я сам видел, у сулеманского проповедника, там он совершенно по-другому разговаривает и по-другому выражается. Вам есть чему у него поучиться. Вообще говоря, биться за количество мужчин в церкви, в чистом виде, такой странный KPI, количество мужчин в церкви или процент мужчин в церкви, очень странно. Загнать мужчин в церковь можно искусственно. Например, Сделав это обязаловкой, каким-то образом. Что у нас в стране не умеют это делать? Умеют. Только армия можно сделать обязательной? Нет, не только армию. Силой можно загнать кого угодно куда угодно. Не только в концлагерь. Но это карго-культ. Это бантики. Это проявление. Самолет сделанный из соломы. Это не самолет. Это модель. К тому же еще бабы еще умудряются, так сказать, дамы, извиняюсь, это, значит, командовать везде. Они командуют везде, куда их пустишь. На клирос пустишь, на клиросе командуют. В просфорне пустишь, в просворню командуют. Туда пустишь, там командуют. Они везде, понимаешь, командуют. Мужики боятся лезть туда, где командуют женщины. Я бы сказал, что «бояться» не совсем тот термин, который здесь подходит по смыслу. Но остальное то, что вы сейчас сказали, Андрей Юрьевич, вы даже не представляете себе, насколько близко это к тому, что говорится в мужском движении. Я даже на этом месте с надеждой подумал, а нет ли у вас случайно тайного аккаунта на Маскулисте под каким-нибудь хитрым ником. Маловероятно, конечно, но было бы полезно. Ну так что, давайте посмотрим. Декларации декларациями, а в чем конкретно, в прикладном смысле, выражается, так сказать, расположение конкретно Андрея Юрьевича к мужчинам. Вот простой пример и довольно свежий ситуация про супруга, то есть жене хочется какого-то роста, вот, детей достойных воспитать, а мужу как бы вот живет как живет по течению, ну, дети, ну, жена, ну, да. ну, работа, вот, ничего не надо, как бы это на ситуации. Вот Скажите, кто-нибудь из тех, кто причисляет себя даже отдаленно к красной таблетке или мужскому движению, вы сейчас не поняли, о чем сейчас женщина спросила? Я думаю, мы все поняли, да? Она под не имела в виду духовный рост, это точно, абсолютно. Мы все знаем, что она имела в виду под Что вообще женщина чаще всего имеет в виду, под нам надо куда-то расти. Мы знаем куда, мы знаем о чем она говорит. А знает ли это Андрей Юрьевич? Давайте послушаем. Во-первых, вы мучаетесь в этой ситуации, то есть вам нехорошо. Во-вторых, вам нужно, несомненно, сохранить уважение к мужу как к мужу, независимо от того, что вот такой валенок попался вам. Вот. Но, но теперь надо тайным образом брать бразды правления в свои руки. И пусть ваша семья растет благодаря вашим усилиям, но вы должны быть вдвойне умные для того, чтобы делать эти усилия так, чтобы не выглядеть первой командиром. Женщине не полезно быть командиром. Но если вы умнее и активней, двигайте семью вы. Каждый раз, так сказать, представляя дело таким образом, что вы... Смиряйтесь перед своим супругом и ничего без него не делаете. Андрей Юрьевич-то, оказывается, и не знает, что это означает. Во-первых, это не самое страшное. Во-вторых, любая из сертифицированных преподавателей очарования женственности сейчас поймала бы эту даму за язык и сказала бы, что менять другого человека нельзя, что все изменения нужно начинать с себя. Андрей Юрьевич этого не делает. Напрашивается рекомендация, смешная, но, возможно, имеющая смысл. Направить часть священников на прохождение курса очарования женственности. Возможно, им это чего-то дало бы. А в-третьих, что, собственно, Андрей Юрьевич рекомендует сделать в данном случае? Он рекомендует теневое руководство, манипулирование. То есть становится на бабскую, не женскую, бабскую позицию. И с этой бабской позицией абсолютно согласен. Собственно, рассказывает, как это нужно делать, чтобы не спугнуть. То есть моральная сторона вопроса, духовная сторона вопроса ее вообще не заботит. Его заботит, чтобы не сбежал подопытный. Потому что он может сбежать. Это все знают. Соответственно, лягушку нужно варить медленно. Не в кипяток бросать, а, так сказать, плавно наворачивать температуру. Вот к чему сводится совет Андрея Юрьевича. Так я это слышу. Но погодите. Спустя буквально 10 минут похожий вопрос задает молодой человек. Смотрим. Долго семья уже да, находится в браке. Что объединяет людей? Общие задачи, общая цель. То есть должен ли мужчина, как глава семьи, придумывать всякие задания вот, вообще в семье, чтобы ну, достигать чего-то и говорить, вот жена, помогай мне. Вот, сейчас мы это, это, это будем делать. Вот Должен ли вот мужчина обладать некоторой такой изобретательностью? Согласен, что вопрос, который молодой человек задает, абсолютно такой же. Он ровно про то же самое, только с мужской точки зрения. Просто под ростом в кавычках. Мужчина имеет в виду другой рост, не тот, который имел в виду женщина. А теперь давайте посмотрим, что ответит ему Андрей Юрьевич. В этом плане... Если ты не переменишь образ мысли, тебе тебя же она точно сбежит. Если ты сейчас сказал то, что то, о чем ты мечтаешь, как бы, в семье, придумывать задачи, например, косить траву в противогазе, например, там, значит, что, ну, что это усложнять себе жизнь, как бы, да? Вообще люди устают настолько от жизни, что когда у них выдается свободная минута, вот, они ложатся, значит, задирают ноги выше головы, чтобы кровь от них отхлынула. Жена берет шоколадные конфеты, муж берет, значит, семечки, вот, они тупо смотрят какой-то, значит, сериал, в котором подсказывают, когда смеяться. Выдумывать себе ничего не надо. Жизнь настолько тяжелая у человека. Видите, господа, тут у Андрея Юрьевича мгновенно проснулось совершенно другое понимание. Я бы даже сказал, эмпатия. Только эта эмпатия работает строго в одну сторону. Я бы даже сказал, что здесь он демонстрирует необыкновенно тонкое понимание ситуации. Только вот это конкретное понимание было бы интересно применить к ответу на первый вопрос. да? Если он вообще хоть как-то расположен к мужчинам, но нет. Здесь он не советует мужчине как-нибудь из-под тишка втихаря стать локомотивом. Так, чтобы жена не испугалась и не сбежала. М -м. Здесь он и во многом справедливо подмечает, что в жизни вообще-то и так проблем хватает, чтобы их выдумывать еще сверх. И нужно уметь ценить то, что есть. Это мудрая мысль. Очень. Такой бы мудрость, да в мирных целях. Не, Андрей Юрьевич. С такими примерами приложения мудрости совместной жизни, мудрости межгендерного отношения, с церковью мужчинам точно не по пути. Мужикам, наверное, по пути. Мужчинам, думаю, нет. Здесь церковь будет играть не искрепляющую функцию и гармонизирующую функцию в браке, а дисгармонизирующую, разрушающую. И это вполне логично. Я думаю, все, кто съел красную таблетку и сейчас видел ответы на эти два вопроса, все поняли почему. Увы. И это не я выдумал, это вы сказали. Вообще, союз женщин и церкви уходит корнями в далекое прошлое. Сейчас я зачитаю один кусочек текста, про который можно было бы подумать, что его написал какой-нибудь современный женоненавистник. Но нет, это просто статья из Википедии, посвященная исповеди. Цитата. «В ранних христианских общинах практиковалась публичная исповедь, когда кающийся открывал свои грехи перед всей церковью, общиной, а все присутствующие христиане молились за кающегося и считали его грехи своими». В IV веке святитель Василий Великий ввел тайные епитимии для прелюбодейных жен, которых могли убить их разгневанные мужья. В скобочках. В ранней Византийской империи женщины были неравны в правах с мужчинами, и за их убийство мужья не, не несли почти никакого наказания перед государством. То есть в это время брак был примерно настоящим браком, все еще. Женщина была собственностью мужчины, и он имел право распоряжаться ей ну, почти без ограничений. Вот вам истоки, откуда появилась такая вещь, как тайная исповедь, которая сейчас является общепринятой во всем христианстве. Тайную исповедь стали требовать и государственные императорские чиновники. То есть вторая категория граждан, которая получила такие преимущества, тайные исповеди, государственные чиновники. Чувствуете цепочка, да? Церковь, жены, чиновники. Вот она, настоящее триединство. Так что боюсь, что корни этой замечательной дружбы церкви женщин и государства уходит очень глубоко и на самом деле на нашем веку трудно верить что это может исправиться даже если вся церковь завтра утром поставит себе такую задачу я не знаю что они должны будут сделать я не представляю себе 4 век нашей эры вы вдумайтесь и эти люди говорят про вернуть мужчин в храм волей-неволей напрашивается вывод что возможно путь к богу для мужчины лежит вне церкви Увы. А сама церковь является скорее препятствием на этом пути, чем подспорьем или самим путем. А то, что стремление к божественному является ценным и важным для очень большой подгруппы мужчин, у меня лично не вызывает никаких сомнений. Это одна из важнейших вещей, которая у нас украдена. Нас ограбили. Задолго до нашего с вами рождения. Итак, подводя черту, позволю себе... Дать не то, чтобы несколько советов, а, скажем так, высказать несколько предположений, которые могли бы помочь, как мне кажется, наладить взаимоотношения между мужчинами и церковью. Мужчинами в широком смысле. Пункт, который я обозначу как пункт 0, потому что он ведет к переформулировке проблемы. Пунктом 0 нужно обозначить не возвращение мужчин в храм, а дать мужчинам религию. Расположить телегу и лошадь в правильном порядке. И в этом же пункте не оспаривать сверхзадачу. Сверхзадача у христианина другая. Не стоит оскорблять эту сверхзадачу, подменяя ее на совершенно земное, осязаемое явление. Отсутствие мужчин в храме – это симптом болезни. А когда лечат болезнь, лечат не симптом. Лечить нужно причину. Симптом исчезнет сам собой, если причина будет вылечена. Но симптом действительно очень печальный и действительно говорит о многом и это многое длится очень очень давно пункт первый: прекратить оскорблять мужчин словом мужик это слово нужно отбросить и забыть и каждый раз когда она проскакивает извиняться вот так же как вы это делаете привожу пример к тому же еще бабы еще умудряются так сказать дамы извиняюсь когда вы начнете приглашать к себе мужчин а не мужиков возможно мужчины к вам наконец и пойдут может быть, не сразу. Может быть, даже церкви стоит подумать о том, чтобы покаяться за использование слова «мужик» в таких количествах. Извиниться перед мужчинами в целом, вообще, за свое отношение. Пункт второй. Вы очень умные, образованные люди, которые читают и на латыни, и на греческом. Потратьте время, все священники. Потратьте время и прочитайте Конституцию Российской Федерации и Семейный Кодекс с комментариями. Это наверняка проще, чем читать церковно-славянские тексты. Но вам этих знаний совершенно не хватает для понимания того, что происходит вокруг вас каждый день. Постоянно. Вы живете в отрыве от реальности. Нужно знать общество, в котором живете. И тем более, если вы собираетесь что-то в нем делать и менять. Но ну, это нужно просто. Иначе его похожи на мастеров в автосервисе, которые не знают, с какой стороны руля автомобиля, а с какой стороны бак открывается. И где педаль сцепления, где педаль газа. Вот такой у вас уровень понимания. Пункт третий, самый сложный. Если уж вам на самом деле интересно привлечь мужчин, вам нужно войти в тему красной таблетки мужского движения и в частном случае МакТау тоже. Это просто нужно изучить. К сожалению, это сложнее сделать, чем прочитать семейный кодекс. Нет никакого учебника. Это некая тема, куда нужно войти. Но, наверное, она все-таки проще, чем человеку... Светскому входите в обрядовую сторону церкви. Это ваш шаг, который вы должны сделать навстречу, чтобы понимать, что вообще происходит в мужской среде. Потому что сейчас уровень понимания мужчин вы демонстрируете примерно такой же, какой демонстрируется на каком-нибудь среднем женском форуме. Дурачина ты простофилия и к тому же во всем виноватый. Вот такие вот три базовых предложения. Я-то все равно хожу и буду ходить, несмотря ни на что. Но не часто. И не к вам. А к вам только как к посреднику. Распорядителю того, что ему не принадлежит. Всем пока и удачи. Тащите с собой в храм своих друзей и знакомых. Может быть вы будете для них примером, и они займут свои места в храме Божьем на литургии. Аминь.